У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». И добро пожаловать в библейский колледж Кеннета Копланда. Хвала Господу. Давайте поаплодируем Господу. Слава Богу, спасибо тебе, Господь Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Фактически, это впервые, когда мы... Что ж, конечно же, мы записали самый первый урок утром, но сегодня у нас настоящий урок, и вы будете сидеть сегодня на нем, поэтому ведите себя хорошо, понимаете? Вы сегодня снова на занятиях. Спасибо тебе, Господь. Мы будем говорить об основах веры. И, конечно же, мы откроем наши Библии на Марка 1122 И этот же самый случай описан также в Евангелиях от Матфея, и Луки, но Марк учит, Марк излагает его более подробно, поэтому мы используем это как наше основание, когда изучаем основы веры. Если вы действительно изучаете, если вы действительно понимаете основы веры, тогда вы должны постоянно видеть их в Библии. Везде, где произошло какое-то чудо, везде, где Бог являет Себя, потому что там будет задействована вера. Аминь. И? Позвольте мне напомнить вам кое-что еще. Без веры Богу угодить невозможно, верно? Что ж, это означает, что все, что делал Иисус, Он делал верой. Все. Всю свою жизнь. И Он не совершил ни одного чуда, не отпроповедовал ни одного послания до тех пор, пока Ему не исполнилось 30 лет, до тех пор, пока Он не был крещен в воде и крещен Духом Святым и силой. Иисус не совершил ни одного чуда, не отпроповедовал ни одной проповеди, но Он жил верой. Все, что вы видите Его делающим, он говорил слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. И я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. Я делаю только то, что вижу, как делает мой отец. Бог – это Бог веры. И Иисус это Иисус веры. Потому что Бог и Иисус это одно целое. Они находятся в полном и абсолютном согласии. Хорошо. Итак, давайте начнем читать с Марка 11.22. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью. Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам. «Если кто...» Это слово относится к любому человеку, верно? «Если кто...» Да, спасибо тебе, Господь. Именно поэтому это является основополагающим принципом. Это не будет основополагающим принципом, если он не работает для каждого. И мы сейчас увидим почему. «Если кто скажет, горе сей...»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 третью главу послания к римлянам. Мне кажется, большинство людей думают, что духовный мир это такое общедоступное место, где Бог просто делал все, что Он хотел делать. Вы знаете, что большинство людей думают, что Иисус приходил в город и просто исцелял всех, чтобы доказать, что Он Бог. Что ж, в таком случае, Он действительно упустил эту возможность в своем родном городе, потому что Его выгнали из города. Нет, понимаете, должны были работать принципы веры. Что Иисус делал? Он учил, Он проповедовал, и затем Он исцелял. Он учил, 9 глава Матфея, Он учил, Он проповедовал, и Он исцелял. И если мы успеем до этого сегодня дойти, то мы увидим, что когда Он был у Себя дома, четыре человека разобрали крышу Его дома. В одном из Евангелий говорится, что Он преподавал Слово Божье. В другом Евангелии говорится, что Он проповедовал Слово Божье. Так что именно Он делал. И одно и второе. Друзья, вы должны понять, что Иисус не такой, как мы. Это мы, как Он. Когда мы учим, и мы приходим в восторг, мы уже немного начинаем проповедовать. Аминь. Мы читаем это так, как будто все это произошло за минут 30. Послушайте, я никогда не проповедовал три дня без остановки, и затем, давая возможность, людям поесть. Но Иисус это делал. Слава Богу! Аллилуйя! И видите, я уже начал проповедовать. Я вернусь к тому, о чем я должен учить. Хорошо, итак, 3 глава Римлянам, 27 стих. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Вера работает согласно духовным законам. Давайте обратимся к восьмой главе римлянам. Итак, нет, ныне... Никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И смотрите. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Итак, законы духа управляют жизнью и смертью. Как только вы узнаете, и как только вы действуете в законах веры, они становятся вашим образом жизни. И поскольку я много в своей жизни пилотировал самолеты, я должен был научиться основополагающим принципам. И вы потом все равно каждый день постоянно используете эти основополагающие принципы. Чем больше вы это делаете, тем больше они становятся вашей второй природой. Есть определенные законы, благодаря которым вы отрываетесь от земли, которые вы просто не можете нарушать. И мне не нужно разбираться силы сопротивления и тяги, чтобы изобрести какой-то новый закон для взлета. Я просто применяю уже существующие. Но я должен действовать на основании этих законов. Я должен думать таким образом. Когда вы осознаете, что вы думаете на основании законов веры, вы также интуитивно знаете, что это те же самые законы, которые управляют страхом. Те же самые, потому что вера и страх – это одна и та же сила. Только они противоположны друг другу. Хорошо. Вы еще со мной? Что ж, хорошо. Итак. Мы знаем, что мы имеем дело с духовными законами. Духовный закон сотворил законы физики. Аминь. Духовная сфера была первой. Естественная, материальная сфера была порождена Благодаря тому, что Бог применял основополагающие принципы веры. Аминь. Хорошо, номер один. Верьте в это в своем сердце, затем говорите это своими устами. На этом основана вся вера. Это фундамент если хотите, на котором стоит вера. И все, что мы добавляем к этому, можно сказать, что это следующий блок к этому основанию. Но все начинается именно с этого. Знаете, давайте вернемся сейчас к 11 главе Марка. И...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 Первое действие веры – это верить в свои слова, ваши слова. Необходимо знать, понимать и интуитивно осознавать, что все мои слова важны. Все. Потому что я дам ответ даже за праздные слова. Аминь. Мы знаем из 12 главы Матфея, что от слов своих оправдаемся и от слов своих осудимся. Аминь. Хорошо. А теперь давайте обратимся к 10 стиху. 10 главы Римлянам. «Потому что сердцем...» Помните, Иисус сказал, «но поверит в сердце своем, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». Пометьте где-то на полях. Исповедание приносит обладание. Исповедание приносит обладание. Второе Коринфянам 4:13. Но имеет тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Когда вы что-то говорите, это говорит ваша вера, потому что вы постоянно говорите то, во что вы верите. Я постоянно говорю то, во что я верю. Я имею в виду, что даже когда мы просто с кем-то разговариваем, вы не стоите там и не говорите кому-то другому что-то, во что вы не верите. Это то, как работает эта система. Человек создан по подобию Бога. Аллилуйя. Хумаша одним мудрецом было сказано следующее. Я забыл, каким именно. Он сказал, что человек был сотворен по подобию Бога, живым, говорящим духом. Этим все сказано, не так ли? Задумайтесь об этом. Это то, кем мы с вами являемся. Живым, говорящим духом. О, у меня от этого мурашки бегут по коже двойными рядами. Скажите, я живой, говорящий дух, подобный Богу. Именно поэтому Иисус и говорил нам эти вещи в 11 главе Марка. Потому что Он говорит, имейте веру. Божью. Мы можем. Мы можем это делать. Он говорил это не каким-то суперлюдям или людям в чем-то превосходящем нас. Нет, это были такие же люди, как мы. Мы такие же люди, как и они. Аминь. Но он обращается к духовным существам. Основное использование – и назначение или я скажу по-другому основное назначение и использование слов это не коммуникация и общение это уже второстепенное основное назначение и использование слов это высвобождение силы понимаете бог не общался с иисусом когда сказал давайте сотворим человека по нашему образу он говорил аминь он высвобождал силу, человек, будь, свет, будь. Аминь. Давайте пойдем дальше. Я уже раньше это упоминал, 12 глава Матфея. Давайте очень быстро ее откроем. Я помню, когда я впервые понял, о чем здесь говорится. Я все еще учился в университете Орелла Робертса, и, конечно же, когда я в него поступил, я совершенно не знал Писания. У меня было какое-то базовое знание Слова Божьего, но откровения особого не было. Но я вспоминаю это. Боже мой, посмотрите на этот 37 стих. «Ибо от слов своих оправдаешься, или будешь поставлен в правильное положение перед Богом, и от слов своих осудишься. Аминь. Понимаете? Большинство людей думает, что это делается по вашим действиям. Здесь говорится не это. Вас осуждают не ваши грязные дела, вас осуждают ваши слова. Скажите, что это не так? Жизнь и смерть во власти языка». Разве не так? 18 глава притчи. Конечно же так. И что имелось в виду, когда было сказано «жизнь и смерть» во власти языка? Если вы немного это поисследуете, то это в руках языка. Я могу прийти к вам и сказать. «Смотрите, мне нужно, чтобы вы сделали это, это и это». «Мы с вами одинаково это понимаем». «Да, сэр». «Хорошо, я отдаю это вашей руки. И там дальше говорится. «И любящий его вкусит от плодов его». В зависимости от того, что вы говорите. Фактически, если вы посмотрите в расширенном переводе Библии, постоянно практикующие это, это по-моему, там так говорится, именно это они и получают. Когда вы постоянно говорите слова смерти, и помышления плотские суть смерть, что ж, о чем вы помышляете, то вы и говорите. Потому что ваши слова являются выражением вашего мышления. Они должны быть выражением вашего духа. Но большинство людей постоянно говорят то, что находится у них в разуме, а не у них в духе. Это уже другая тема, но очень хорошая. И я хочу посмотреть на этот же самый случай в шестой главе Луки. Там есть больше деталей. Просто напоминаю вам, что написанное Лукой, это... За документированные записи. Он задавал людям вопросы. Он разговаривал с людьми. В отличие от Матфея и Иоанна, которые были там, он узнавал все от других людей. Именно поэтому некоторые ситуации он описывает очень подробно. Например, когда он написал, что тот человек был весь в проказе. Он указал более точный диагноз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 стерновника и не снимает винограда с кустарника когда вы говорите слова болезни это не приносит вам исцеления. хорошо вы не выражаете веру словами наполненными страхом тут либо одно либо другое аминь добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое ибо от избытка сердца говорят уста его. Будет выходить то, что находится там в избытке. Мы можем быть где-то и говорить там слова веры, звучать там действительно хорошо, понимаете? Действительно хорошо, но... Потом вы выходите, Садитесь в свою машину, выезжаете с парковки, и кто-то врезается в бок вашей машины. Что тогда начнет выходить из ваших уст? Вера? Или что-то другое? Зависит от того, что находится там в избытке. Не то, что у вас в голове, а то, что внутри вашего духа. Независимо от того, спасены вы или нет, именно это и будет выходить из ваших уст. Аминь. Хвала Господу. Хорошо. Вы что-нибудь для себя сегодня вынесли? Хвала Господу. Аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Каннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». И добро пожаловать в библейский колледж Каннета Копланда. Хвала Господу. Давайте поаплодируем Господу. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. В заключение прошлой передачи мы были в шестой главе Евангелие от Луки. Давайте туда вернемся. Мы говорим об основах веры. И мы здесь со студентами Библейского колледжа Кеннета Копленда. Хвала Господу. И я в восторге от возможности преподавать в этом классе. Слава Богу. Да, слава Богу. Да. О да. Слава Богу. О да. Мы говорим об основах веры. Основополагающий принцип веры. Самый первый основополагающий шаг веры начинается с того, что вы верите в это в своем сердце, затем говорите это своими устами. На этом основывается вся вера. Хорошо. Так, скажу вам вот что. Давайте вернемся к 11 главе Марка и...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 Будет ему, будет ему, уже более утвердительно и не скажешь. Будет ему, будет ему, он это получит, это произойдет, уже утвердительнее и не скажешь. Будет ему, что не скажет, потому говорю вам, и читая это, я просто слышу, как он это говорит. Будет ему, что не скажет. Итак, послушайте, потому что я собираюсь привести сейчас это в действие. Потому я говорю вам. Да. О, если это не приводит вас в восторг, то что-то не так с вашим генератором восторга. Потому я говорю это. Я говорю это. Иисус сам это сказал. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Заметьте, сначала вы верите, затем получаете. Большинство христиан хочет получить это, а затем поверить в это. Оно так не работает. Вы не подходите к печке и не говорите, «Дай мне немного тепла, и тогда я подброшу в тебя немного дров». Оно так не работает. Там должно быть топливо, и вера является этим топливом. Верьте, что получаете, и будет вам. Слава Богу. И, и это союз, верно? Он связывает то, что было сказано, с тем, что будет сказано. И когда стоите на молитве «Прощайте», если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Я забегаю немного вперед, но еще одним основополагающим принципом веры является то, что вера не работает в непрощающем сердце. Она не работает, если от вас веет непрощением. Что я имею в виду? Вы заводите с кем-то разговор. Скажу вам вот что. Мне трудно понять. Мне просто трудно понять, почему. Я просто не понимаю, почему политики делают то, что они делают. От вас веет непрощением. Ну, брат... Ну же, не начинайте на них жаловаться. Не я это написал. Я был бы рад это написать. Но это написал не я. Понимаете, от этого веет непрощением. Почему? От этого веет судом. Вы судите. Ну, скажу вам одно. Будь я на их месте, я бы такого не сделал. Серьезно? В любом случае, что вы об этом знаете? Хотите, я вам скажу. Ничего. О, скажу вам. Я взялся перемывать кости президенту Линдону Джонсону. Я был готов разнести его в пух и прах. Я просто раздражался и злился из-за того, что происходило на той войне, и всего остального, и Господь остановил меня. И, оглядываясь назад, я могу сказать, почему. Нигде в Библии не говорится судить тех, кто находится у власти. Там говорится, молитесь за всех людей, за царей и за всех начальствующих, чтобы церковь Могла жить в мире благочестии и чистоте. Он сказал, что прежде всего мы должны молиться об этом. Что ж, я вообще не молился за всех людей. Я ворчал и раздражался. От меня веяло непрощением. Господь остановил меня и сказал, «Ты его знаешь?» «Нет, Господь». «Ты знаешь кого-то, кто его знает?» «Нет, Господь». Он сказал, «Сын, похоже, ты не так уж много знаешь». Я ответил, да, Господь, так и есть. Он сказал, что ж, тогда перестань жаловаться, раздражаться и начни молиться за этого человека так, как я тебе сказал это делать. Тебе не обязательно соглашаться с его политикой, но он человек, которому нужен Бог. И он находится в сложной ситуации, и он не знает, как из нее выбраться. Ух, это изменило мое отношение. Я просто начал молиться за него. Просто молиться в духе. Отложите политику в сторону и молитесь в духе. Просто молитесь в духе. Когда я это сделал, Господь начал говорить со мной о нем. Но я должен был молиться. И когда я начал молиться, начал ходатайствовать, У Господь начал показывать мне определенные вещи, начал говорить со мной о мистере Обаме. Начал показывать мне в отношении его определенные вещи как молиться и о чем молиться? Аминь. Что ж, это изменило мою жизнь, слава Богу. И это удержало меня от того, чтобы я начал судить и калечить свою веру, доводя ее до того состояния, когда она становится слабой, поскольку вы не можете почувствовать веру. Она может ослабеть, и вы даже не будете об этом знать, потому что у вас по-прежнему в мыслях есть все эти хорошие слова, но с другой стороны, здесь вы говорите совершенно другие вещи, слава Богу. Хорошо. Давайте вернемся туда, где мы были, а именно, к Луки 6, 43. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Итак, здесь идет речь о словах, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог в Стерновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего. Итак, в глазах Бога, кто такой добрый человек? Человек веры. Аминь. Рядом могут стоять два христианина. Оба прекрасные и милые люди. Разница между ними в том, что именно они постоянно вкладывают в свое сердце, потому что это будет влиять на те слова, которые выходят из их уст. Главным образом, именно об этом Иисус и говорит. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Злое входит, злое и выходит. Вера входит, вера и выходит, страх входит, страх и выходит. Аминь. Как мы вчера говорили, то, что выходит из ваших уст во время бедствия, то, что выходит из ваших уст в тот момент, когда они не подключены к вашей голове, а подключены к тому, что в вас в избытке, и показывает, что там. Аминь. Как-то раз я вернулся домой. Это было еще тогда, когда я проповедовал по семь дней в неделю. Уезжал на три недели, и когда я возвращался домой, у меня было время только на то, чтобы подготовить очередную партию кассет, потому что в то время мы с Глорией сами всем занимались. У меня было лишь время на то, чтобы подготовить кассеты, все собрать, поменять вещи в чемоданах и снова в путь. Я вернулся домой, и у нас было несколько дней отдыха. Говорю вам, я домашний человек. Разве это не удивительно, что Господь мог взять кого-то вроде меня, и я был в разъездах всю мою взрослую жизнь. Я жил на чемоданах. В любом случае. Но я по-другому бы и не хотел. И мне даже не хотелось ложиться спать. Мне просто хотелось наслаждаться этим. Дети уже легли спать. У нас была большая атаманка. Огромный пуф, очень тяжелый. И позвольте мне сказать вам, как поступает глупый человек. Он выключает свет и затем пытается выйти из этой комнаты. Well, что ж, я так и сделал. Я направился к двери и налетел на эту большую атаманку. Я услышал, как мой палец на ноге щелк. Я знал, что я его сломал. Я закричал, «Иисус, спасибо тебе, Господь, во имя Твое, слава Богу, я исцелен». Было очень легко сказать что-то действительно непристойное. Но это то, что было во мне. О, Господь, мне больно. Я должен был уснуть верой. Вам тоже нужно научиться это делать. Когда я утром проснулся, дьявол был тут как тут. И, о, он сказал, почему бы тебе не посмотреть на твой палец на ноге. Почему бы тебе не посмотреть? Он не исцелен. Почему бы тебе на него не посмотреть? Один из моих пальцев на ноге просто бум-бум-бум. Он сказал, ощущение просто ужасное. Почему бы тебе на него не посмотреть? Что ж, я не буду смотреть на мой палец. Зачем мне на него смотреть? Ну посмотри и провери, исцелен ли он. Нет, я верю, что он исцелен. Это наш подход к исцелению. Я верю, что он исцелен. О, позвольте мне вам сказать. О, о нет, ну же. Я, прихрамывая, дошел до ванной, и я приложил для этого максимум усилий. Я, ковыляя, привел в порядок свои волосы, потому что в то утро у меня была встреча в аэропорту, который находился где-то в 10 минутах езды. Я достал из выдвижного ящика носки, закрыл глаза и надел носок на правую ногу. И тут снова объявляется дьявол. Я имею в виду, что он просто не отступал от меня. «Посмотри на него, посмотри на него, он синий-черный, он синий-черный». Нет, он сказал, «Нет, посмотри на него, посмотри на него, он синий-черный». Он просто... Я сказал, «Я не буду смотреть на свой палец, мне не нужно смотреть на свой палец, я верю, что он исцелен». Какая разница, какого он цвета? У меня есть два близких друга, и их пальцы на ногах постоянно черные. Поэтому это не имеет никакого значения. Казалось, это заставило его замолчать. В любом случае, мне это помогло. Я так ни разу на него не посмотрел. Но, о, он болел. Но я просто твердо этого держался. У меня была еще одна возможность потерпеть в этом поражении. Глория была на кухне и готовила завтрак. Я пошел туда, и это хорошая возможность либо получить от кого-то немного сочувствия, либо получить от кого-то веру. Аминь. Я пошел на кухню, и я сказал, Глория, ты помнишь эту большую старую зеленую атаманку там? Да. Я налетел на нее где-то в три часа ночи, и сломал палец на ноге. Я знаю, что я сломал его. Но я сказал, знаешь, что сказал Иисус, когда был здесь на земле? Все, чего не будете просить, верьте, что получите, и будет вам. Глория ответила, что ж, я соглашаюсь с тобой во имя Иисуса. Она смотрела на меня так, как будто бы могла сочувствовать мне, но она не собиралась продолжать это раскручивать. Именно поэтому вам нужен партнер веры. Слава Богу. Аминь я поехал в аэропорт, вышел из машины, зашел туда, и в приемной за столом сидела молодая девушка. Я подошел и спросил, «Мистер Спинкс на месте?» «Да, сэр». Она спросила, «Что с вами случилось?» Я ответил, «Сегодня ночью я налетел в гостиной на Большую Атаманку и сломал палец на ноге». Но знаете что? Когда Иисус был на земле, Он сказал, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам, и я верю, что я получил мое исцеление». К тому времени, как я дошел до слова «исцеление», она была уже в четырех или пяти шагах от этого стола, пытаясь уйти оттуда. Я просто перекручивал ее мышление. Она сказала, «Я скажу мистеру Спинксу, что вы здесь». Я собирался посмотреть на самый первый самолет, которым когда-либо владело наше служение на маленькую одномоторную Сесну. Он уже был слишком маленьким, когда мы его купили, но я уже сделал первый шаг к достижению цели. Я знал этот самолет. Когда-то я работал на мистера Спинкса, и я летал на этом маленьком самолете. Я знал, что он продавался. Я знал, в каком превосходном состоянии он находился. Я встретился с мистером Спинксом и сказал ему о своих намерениях. Я сел в машину и подъехал туда, где был припаркован этот самолет. Когда я туда приехал, о боже мой, самолет был припаркован не так уж далеко, но я уж точно не мог до него дойти. Я подъехал к нему на машине, вышел из машины, и моя нога была такой же исцеленной и здоровой, как и сегодня. Аминь. Я считаю, что это произошло, и произошло так быстро, благодаря первым словам. Потому что, говорю вам, первые слова облачены в силу, особенно если это что-то шокирующее, особенно если это что-то непредвиденное, особенно если в это вовлечена сильная боль. Это будет напрямую связано с вашим духом, и то, что находится в нем, в избытке, именно это и будет выходить. Давайте обратимся к 90-му Псалму. О, Псалом солдата. 90-й Псалом, Псалом солдата. Обетование солдата записано в числах 32-20. 90-й Псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, Всевышнего. Вы понимаете, что выше уже и быть не может. Он Всевышний. Скажите, Всевышний. Живущий под кровом Всевышнего, вот оно снова, под сенью всемогущего покоится. Это замечательно. Это не только обетование, но это библейский факт. Слава Богу, и вы можете верить в это. Но как вы туда попадаете? Как вы попадаете под кровь Всевышнего? Что ж, могу вам сразу сказать, что вы не попадете под кровь Божий без веры. Эта дверь открывается только словами веры если вы хотите попасть под этот кровь. Аминь. Как вы это делаете? Я говорю Господу, и вот оно прямо здесь, я говорю Господу, говорю что? Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Слава Богу. Это не какое-то чувство, это утверждение факта веры. Слава Богу. Конечно же, по-моему, так оно звучит. Да, что ж, все равно звучит хорошо. По-моему, именно так говорится в расширенном переводе Библии. И тогда Он избавит меня. Слава Богу, я говорю Господу, вы можете это видеть? Слова ⁇ это доступ в духовную сферу. Это просто факт. Это то, как оно устроено. Мы сделали сейчас все эти утверждения. Я хотел бы снова вернуться, прежде чем мы перейдем к 10 главе Римлянам. Фактически вы можете перейти от 11 главы Марка к 10 главе Римлянам и просто течь в этом, потому что это именно то, о чем апостол Павел говорит в первом стихе. Он говорит «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Итак, о чем он здесь говорит? Шестой стих. А праведность от веры так говорит. А праведность от веры так.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 вам не нужно смотреть на ад, чтобы снова воскресить Христа из мертвых. Нет, слава Богу, оно прямо с вами в ваших устах. Слово веры, которое мы проповедуем. Ха-ха-ха на дьявола. Слава, слава, слава, слава, слава, слава, слава. Хвала Господу. Спасибо тебе, Иисус. Я сказал спасибо тебе, Иисус. И завтра мы продолжим говорить об этом, поэтому не потеряйте это место. Когда мы вернемся, мы начнем с этого же места. Не уходите, мой внук Джереми вернется через минуту. Здравствуйте, я Каннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». А это Библейский колледж Каннета Копланда. Аминь. Спасибо Тебе, Господь Иисус, и мы отлично проводим время на этой неделе, аминь. Спасибо Тебе, Господь. Мы говорим об основах веры, и конечно же мы начали с Марка 11, 22-25, мы прочитали Римлянам 3, 27, что вера это духовный закон. А что такое закон? Закон на 100% предсказуем. Все знают, что будет делать закон всемирного тяготения. И он работает для вас независимо от того, молодой вы или старый. Понимаете, для него не имеет никакого значения, кто вы или что вы, потому что он работает постоянно. Как только вы узнаете этот закон, он открывает двери для других вещей. И то же самое справедливо в отношении духовных законов, особенно духовных законов. Приведу вам здесь небольшой пример, чтобы вам стало более понятно, о чем мы говорим. Мы говорим о законе веры. Вы соединяете вместе все эти основополагающие законы и они работают в 100% случаев. Боинг 747, и в 1822, и в 1722, и в 1622 году летал бы точно так же, как он летает в 2022. Но в то время никто не понимал этих законов. И мало-помалу... По мере того, как приходило знание в отношении этих законов, результат этого сейчас очевиден. Но тогда, сто лет назад, никто и представить себе не мог, что такой самолет сможет летать. Когда строился Боинг 747, они поняли, что те законы физики и воздухоплавания, на основании которых они построили Боинг 707, не будут работать 747-м. Им пришлось всему учиться заново, особенно, что касалось гибкости крыльев. Этот самолет машет своими крыльями. Понимаете? Вы увидите это, если хорошо присмотритесь. Когда этот монстр разгоняется по взлетной полосе 225 тысяч килограмм, то вы видите, что его крылья начинают делать вот так. Они нагружены. Что ж, если это не учесть, то в какой-то момент они просто обломаются. Крылья 707 модели были слишком жесткими для этого. Итак, о чем мы говорим? Что ж, в одном случае вы верите в отношении сенной лихорадки, в другом случае вы верите в отношении рака, но законы одни и те же. Это закон веры. И закон, позволяющий самолету отрываться от земли, превосходит и заменяет собой закон всемирного тяготения. Но сила тяготения, гравитация, она по-прежнему там. И стоит вам немного снизить обороты, и вот и она, мы вернемся на Землю. Один мой очень, очень близкий друг, он сейчас уже на небесах, он был одним из моих первых летных инструкторов. И он учил одного человека пилотировать самолет. Тот человек купил себе маленький одномоторный самолет и учился на нем летать. И Харви как раз обучал его. И как только тот человек получил свою лицензию частного пилота, он захотел полететь на своем маленьком самолете на рыбалку. И, конечно же, Харви полетел вместе с ним. И они взлетели, набрали приличную высоту, где-то 1200-1500 метров, и двигатель заглох. Он просто заглох. И, конечно же, это напугало того человека. Для него это было чем-то ужасным. И он спросил, что мы будем делать? И Харви ответил, мы будем приземляться. Для вас это становится потрясением. Но вам нужно продолжать пилотировать этот самолет. Самолет не отправился сразу в пике, нет, нет. Он продолжал лететь. У него лишь немного наклонилась вниз носовая часть, но он сохранял скорость полета. Он летел. Фактически, этот маленький самолет был почти как планер. Вы просто сидите там и пилотируете его. Такое впечатление, что чуть ли не полдня, без всякого двигателя, вы просто летаете и летаете на нем. И они нашли действительно хорошее место и приземлились. Все было в полном порядке. Единственный двигатель был уже ни на что не годен. И что они сделали? Они поехали, купили другой двигатель, установили его на тот самолет и улетели на нем оттуда. Аминь. Того новичка это испугало. Но Харви в своем мышлении уже был к такому приготовлен. Аминь. Он делал это уже долгое время. Он уже долгое время учил людей, как реагировать на такую ситуацию. Аминь. Он понимал законы, которые всем этим управляли. И когда происходит что-то неожиданное... Давайте вернемся к десятой главе послания к римлянам. Когда происходит что-то неожиданное... Первые слова. Скажите это. Первые слова. Я не знаю, как донести до вас всю важность этого. Первые слова.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 О, поймите это, ухватитесь за это. Смотрите на это, думайте об этом и исповедуйте это своими собственными устами. Это что-то, что, чем быстрее вы сможете это развить, должно стать вашей второй природой. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово. в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры. Эта книга является словом веры. Слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, или Иисуса, как Господа, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению. Поэтому в жизни человека вера. Позвольте мне сказать следующее. То, в чем мы с вами задействованы, и то, чему была посвящена большая часть Моей жизни в служении за последние почти 55 лет. Будет уже 55. Я не знаю, когда точно вы будете смотреть эти передачи, но будет уже 55 лет. И мы держались этой линии. О, были и другие вещи. Но Господь всегда это то, что вывело нас с Глорией в наше служение. И Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты учил моих людей вере». О, это настолько важно. Чтобы вы пришли к осознанию того, что у вас есть либо одно, либо другое. У вас в ваших устах есть чудо, или же у вас в ваших устах есть разрушение. И это не что-то, о чем у вас есть время остановиться и подумать. Это то, что находится там. Много лет назад мы проводили собрание в Бамонте, штат Техас. И мы только начали, и мы были там 21 день, проводя по два служения в день, за исключением воскресений, в которые мы проводили одно служение. И в самом начале ко мне подошла одна женщина и сказала брат Копланд, «Есть что-то, чего я просто не понимаю» мы попали в ужасную, ужасную автокатастрофу. Тот человек проехал на красный свет, и он с такой силой врезался в бок нашей машины, что ее разорвало на две части. Нас всех разбросало в разные стороны. У нашего пятилетнего сына был проломан череп и был виден мозг. «У меня практически все кости были сломаны. Все пострадали. Все так или иначе пострадали, за исключением моего мужа». И она сказала, «Брат Копланд, я не понимаю следующего. Я просто не знаю. Он единственный, кто умер». Как такое могло произойти? Я ответил, «Я понятия не имею, но скажу вам вот что. Давайте мы с вами согласимся на основании 18 главы Матфея, потому что Иисус сказал, «Если двое из вас согласятся просить о всяком деле, будет им от Отца Моего Небесного». Поэтому давайте согласимся вместе, что в течение этих собраний Господь откроет, что тогда произошло. Итак, мы согласились и продолжили. Я учил тогда практически о том же самом, самые базовые вещи, особенно что касается слов. И собрания продолжались уже несколько дней. Она подошла ко мне, ее глаза горели, и она сказала, брат Копланд, я знаю, что именно... Произошло. Я сказал, что ж, вкратце, расскажите мне. Она сказала, мой муж пошел и проверил всех наших детей. Затем он подошел ко мне и сказал, и я не помню, говорила ли она, он помолился за них или нет, но в любом случае, он их всех проверил, затем подошел ко мне и брат Копланд, он наклонился ко мне, я смотрела прямо ему в глаза, и он сказал, я покойник». И буквально через несколько дней он умер. Понимаете, он не думал. Он смотрел на свою семью. Я не знаю, почувствовал ли он, что они все умрут, и он останется в живых один, кто знает. Но так или иначе, это так зарядило его дух смертью. Что бы это ни было, это вышло из его уст. Здесь важно то, что он раньше мог говорить это где-то в шутку, и говорить это снова, снова, снова и снова, из года в год, из года в год, и в итоге это его убило. Но никто не увязал это с этим. Это часто происходит. Я знаю таких людей, и я слышал, как брат Хейгин, рассказывал об одном таком человеке, тот молодой человек постоянно говорил, я не доживу до 30 или до 40 лет, и он просто постоянно это говорил, и что-то произошло прямо накануне его 40-летия, и брата Хейгина позвали помолиться за него. И брат Хейгин услышал, как Господь сказал. Вот и оно. Итак, помните, закон веры и закон слов. То, что находится там в избытке, то и происходит. И то, что оттуда выходит... Нет, то, что находится там в избытке, является тем, что выходит а что выходит, то и осуществляется. И сила, стоящая за этим, особенно в такого рода случаях, в зависимости от того, насколько это было чем-то постоянным. И если это что-то подобное на протяжении уже долгого периода времени, оно накапливается и строится уже долгий период времени. И тот человек был в коме. Дух Господень сказал брату Хегину: есть духовные законы, которые были приведены в действие. И сейчас этого уже не изменить. И поскольку он был тем, кто привел это в действие, только он и мог это изменить. Он не восьмилетний ребенок. И вам не обязательно быть рожденными свыше, чтобы ваши слова осуществлялись. Что ж, он был рожден свыше благодарение богу он сегодня на небесах это мог изменить только он сам он находился в коме он не мог и вот и еще кое-что над чем стоит задуматься потребовалось много времени чтобы это сработало потребовалось бы много времени чтобы через веру и исповедание выбраться из этого. Аминь. И прощение грехов вы получите вот так вот быстро. И должны. Но то, что вы в духовном плане накапливали и строили годами, вам придется приложить целенаправленные усилия, чтобы разрушить это. Именно поэтому нужно, как Давид, ставить охрану своим устам, чтобы не согрешать против Бога. Аминь. Мы куда-то здесь продвигаемся?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 Только когда вы будете исповедовать это, вы уже практически там. Вы верите в это в своем сердце. О, да. Но вы должны исповедовать Его как Господа. Скажите Аминь, если вы верите в это. И там также говорится, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит это. То есть, это все равно, что Бог говорит. Всякий, верующий в Него, не постыдится. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Итак, основополагающий принцип веры, номер один. Верьте в это в своем сердце, затем говорите это своими устами. Второй основополагающий принцип веры, это соответствующие действия. Давайте обратимся к посланию Иакова и прочитаем первую главу. Для меня это очень интересно. И я не могу читать послание Иакова, не думая об этом. Послание Иакова – это древнейшая книга в Новом Завете. И между восьмой главой Деяний и первой главой Иакова 20 лет. Каждый раз, когда я вижу его имя, я думаю, о, он вырос в одной семье с Иисусом. Он и Иуда, они были там. И, конечно же, они считали Иисуса ненормальным до тех пор, пока он не воскрес из мертвых и не явился им, но это не значит, что они вообще все забыли. Аминь. Итак, О, слава Богу, это действительно очень меня благословляет. У Иакова было глубокое понимание слов. Именно туда мы и направляемся. Итак, первая глава. И давайте начнем читать с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова» а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет... Итак, помните, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Мы почти дошли до этого в десятой главе Римлянам. Это Римлянам 10.17. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слово Божье — это совершенный закон свободы. Вот у нас снова еще один закон. Закон веры, закон духа жизни во Христе Иисусе, закон греха и смерти — это закон свободы. Это совершенный закон свободы. Он работает в 100% случаев, когда он приведен в действие. Хорошо. И прибудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Хорошо. А теперь прочитайте 14 стих. Второй главы, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а соответствующих действий не имеет, может ли эта вера спасти его, если брат или сестра Наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет соответствующих действий, мертва сама по себе. Итак, вера это духовная сила, которая генерируется в рожденном свыше человеческом духе, высвобождается словами через уста и подкрепляется соответствующими действиями. Аминь. Я сказал Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Ну же, нужа, нужа, Слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! что ж наше время подошло к концу мой внук джереми вернется через минуту здравствуйте я кэнет копланд это передача победоносный голос верующего отец мы благодарим тебя сегодня мы воздаем тебе честь и хвалу мы открываем наше сердце мы открываем наш разум для откровения с небес и мы благодарим тебя и воздаем тебе господь иисус честь и хвалу за все, что сказано, и за все, что совершено. И мы поклоняемся и прославляем Тебя, Отец, в могущественное имя Иисуса. Хвала Господу! И мы отлично проводим время здесь, в Библейском колледже каната копланда Слава Богу! Аминь! Бульдоги Библейского колледжа каната копланда Слава Богу! Вера схваткой хваткой бульдога. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь. Да, это удивительно. Люди были сотворены для веры. Мы существа веры. Именно поэтому вера и страх. Это одна и та же духовная сила. То, что мы с вами знаем как страх, это духовная сила. И духовные силы являются самыми могущественными силами, которые только существуют. Не умственные, конечно же, не плоть, а дух. Любовь, ненависть, вера, страх. Жизнь, смерть, благословение, проклятие. Вы заметили, что все эти силы прямо противоположны друг другу. И страх это самая естественная вещь в этом мире. Мир полностью пропитан им. Бояться настолько легко, потому, что этому учат с рождения. Вас учили говорить ваши родители. Вы говорили то, что слышали от них. И у вас не было возможности знать что-то другое. Вы просто говорили то, что говорили они. Помните, в пятой главе Ефесянам говорится, «Подражайте Богу, как дети подражают своим родителям». Аминь. Но как только вы входите в сферу веры, и как только законы веры становятся для вас настолько реальными, такими же реальными, как страх, и даже более реальными, и вам нужно слышать, чему вас учит ваш Небесный Отец, и как говорить так, как говорит ваш старший брат Иисус. Потому что когда вы начинаете, мы имеем ум Христов, но наш ум должен быть обновлен в соответствии с этим умом. И если задуматься над этим словом, мы имеем ум Христов, переведите, мы имеем ум помазанного, Верно? В буквальном смысле. Это означает, что нам доступно то же самое помазание для нашей души, нашего интеллекта, ума, воли, эмоций, интеллектуальной части нас. Нам доступно то же самое помазание, в котором действовал Иисус и которое пребывало на его уме когда Он был на этой земле. О, скажу вам, если это не зажигает вас, то ваши дрова сырые. Аминь. Но ваш ум или ваш разум должен быть обновлен верой, чтобы вы думали так, как думает Он, говорили так, как говорит Он, или так, как говорил Он когда был здесь, на земле. И что происходит? Вы получаете его результаты. Аминь. Я начал говорить об этом вчера, но потом немного отвлекся. Я скажу это сегодня. Слово веры — это не движение. Апостол Павел, мы читали это вчера, в 10 главе послания к римлянам. Слово веры, которое проповедуем, и оно приобрело все отличительные признаки движения, как, например, что? Как движение, прославление, поздний, ранний дождь и все эти остальные вещи. Но нигде в Библии не говорится, что без раннего и позднего дождя угодить Богу невозможно. Без веры угодить богу невозможно и это так легко узнать все что вам нужно сделать это обратиться к четвертой главе послания к римлянам Итак, по вере чтобы было по милости или по благодати нет веры нет благодати поэтому неудивительно что ему невозможно угодить без веры. А вера действует любовью. Нет любви, нет веры, нет веры, нет благодати. И у вас не получится пытаться действовать в таком состоянии. Мы этим самым просто заблокировали Бога и лишили Его возможности соединиться с нами каким-либо благословением. Мы отрезали Его. Аминь. Что ж, речь не о присутствующих здесь людях. Слава Богу. Нет, нет, не о людях там. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Присутствующие здесь и наши телезрители, они фанаты. Извините меня. Слово фанат означает любитель, почитатель. Есть футбольные фанаты, фанаты других видов спорта. Я... Фанат Иисуса. Я фанат Слова Божьего. Я не особо думаю о чем-то другом. Я чуть больше, чем раньше, интересуюсь американским футболом с тех пор, как мой внук Джонатан играет за команду колледжа. Но в любом случае, я по-прежнему... О, вера Божья! В ней что-то есть. Много-много-много-много лет назад я слышал, как один человек сказал, «В вере Божьей есть что-то такое, что заставит его пройти мимо миллиона людей только лишь для того, чтобы дойти до вас». Вера Божья. Аминь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Хорошо. Основополагающий принцип веры, номер один. Верьте в это в своем сердце и говорите это своими устами. Основополагающий принцип веры, номер два. Поступайте на основании своей веры. Соответствующие вере действия. Давайте обратимся к пятой главе Марка. Я собирался вернуться к 10 главе римлянам, но Господь изменил здесь мое направление. Итак, давайте посмотрим. Вы понимаете, я здесь просто работаю. Верно? Да, Господь. 5 глава Марка, и мы начнем с 25 стиха, где говорится о женщине, которая была исцелена от кровотечения. Позвольте мне сказать это еще раз мы начали с этого в понедельник, что во всех чудесах в Библии, во всех их можно увидеть эти основы веры. Например, как насчет Давида? Он говорил это. Он говорил царю. Он сказал царю Саулу, «Я убивал льва и медведя». И послушайте, что он сказал. «Этот необрезанный филистимлянин». Видите, как он его охарактеризовал? Давид не назвал его человеком. Голиаф — это человек без завета. Я слышу, как здесь говорит вера. А вы? Давид сказал, «Он ничем не отличается от льва или медведя». Другими словами... «Я смог убить льва, и я смог убить медведя». Не сам, но я был не сам по себе. Аллилуйя! У меня есть вера Божья. Давид был человеком завета. И он просто продолжал делать подобного рода заявления. И когда он выступил против Голиафа, Голиаф сказал, дьявол сказал, «Я убью тебя». И он проклял его своими богами. Знаменитые последние слова. Вернитесь и прочитайте это. Давид сказал, «Я убью тебя. Ты выступаешь против меня». Итак, послушайте его. «Я выступаю против тебя во имя Господа Бога Израилева». Аллилуйя. «Я сниму с тебя голову твою». Но подождите минутку. У Давида была лишь «прощай камень», и он говорит о том, что снимет с него его голову. Аминь. Давид верил в это в своем сердце, и он продолжал говорить это. Он говорил своим братьям и всем остальным там. Затем он говорил царю, затем он говорил Голиафу, и затем он сделал это. Помню, когда я увидел голливудскую версию этого, и у них Давид делал все вот это. Это полная чушь. Простите меня, но у меня сегодня утром мало времени. Аминь. Библия говорит, Давид побежал на него с прощой в своей руке. О, говорю вам, этот камень, как пуля, устремился в единственное открытое место на голове Гляфа. Конечно, он был огромной мишенью. Его голова была размером с баскетбольный мяч. Он был около трех метров ростом. И Давид попал ему прямо вот сюда. И затем отрубил ему голову. Итак, Давид верил в это в своем сердце. Он говорил это своими устами. И он подкрепил это соответствующими действиями. Соответствующие действия веры это поступать на основании того, во что вы верите и что говорите. Поступать так, как будто оно безусловно так и есть подкреплять это действиями Если вы верите в своем сердце Да все чего не будете просить в молитве верьте что верьте в своем сердце что вы получаете это и тогда у вас это будет вы должны верить что у вас это есть до того как вы сможете почувствовать или увидеть это так это звучит в одном из переводов Библии марка 1124 все чего не будете просить в молитве верьте что вы уже получили это и у вас это будет это очень точно слава богу аминь скажите аминь соответствующие действия давайте сейчас применим это к этой женщине одна женщина которая страдала кровотечением 12 лет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 и тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Она физически почувствовала, что внутри нее что-то произошло. Она физически это почувствовала, но она поверила в это задолго до того, как почувствовала это. Это настолько важно. 30 стих. В то же время Иисус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 «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Итак, Иисус направляется в дом Иаира. Вера Иаира привела Иисуса в движение, потому что он сделал свое заявление. После того, как он сделал то заявление веры, он не сказал больше ни слова. Даже после того, как пришли и сказали, что его дочь уже умерла. И Аир больше не сказал ни слова. Он сказал, «Ты можешь возложить на нее руки, и она будет жить». Это все, что он сказал, пока его дочь не была воскрешена из мертвых. И вы хотите увидеть, как Иисус использует свою веру. Та девочка была мертва. Аминь. Он входит туда и говорит, что она спит, что она не умерла. Ну, брат Копланд, вы думаете, он имел в виду сон души? Почему бы вам не пойти и не подождать в машине? Нет, он не говорил о чем-либо подобном. Он называл несуществующее, как существующее. Аминь. В любом случае... Итак заметьте ибо говорила если хотя к одежде его прикоснусь то буду сделана целостной дочь вера твоя сделала тебя целостной это должна была говорить ее вера аминь мы упомянули об этом пару дней назад то что говорю я то что говорите вы то что говорит любой человек в здравом уме это говорит его вера что он говорит Люди говорят то, во что они верят. Похоже, я подхватываю простуду. Вы только что сказали мне, во что вы верите. Аминь. И люди говорят какие-то вещи и потом возражают. Ну, брат Копланд, вы слишком придираетесь. Я в действительности не имел этого в виду. Дорогие, мы говорим не о ваших намерениях, мы говорим здесь о духовном законе. Аминь. Если вы будете баловаться с физическими законами, то даже если вы и не намеревались взорвать себя, вам все равно оторвет руку, если вы будете делать какую-то глупость, которую вы знали, что не нужно было делать. Это как люди говорят, «Ну, Господь забрал его». Что ж, подождите минутку. Вы когда-нибудь замечали, что когда люди соблюдают правила техники безопасности, Бог не забирает так многих? Начнем с того, что Он их и не забирал. Фактически, это религиозный термин, который по большей части неверен. И, возможно, двигаясь дальше, мы еще коснемся этого. Я знаю, что где-то мы этого коснемся. Итак, давайте посмотрим, что здесь с этой женщиной произошло. Номер один, конечно же, мы знаем, что она говорила это. И там использовано греческое слово «лего» которая дословно переводится как «говорить», «продолжать говорить», ибо она говорила, говорила, говорила, говорила и говорила. Что она делала? Мне нравится лего. Это наводит меня на мысль о маленьких кирпичах. Она строила и строила веру. Она натаскивала свою веру словами своих уст. Итак, она услышала об Иисусе. Мы знаем, что она услышала. Она услышала Слово Божье, потому что пришла вера. И позвольте мне показать вам следующее. Я знаю, что у нас есть библейское основание для этого, потому что мы знаем из Писания, что Иисус проповедовал на основании 61 главы Исаии, везде, куда бы он ни шел. И это объяснено в десятой главе книги Деяний, когда Петр проповедовал в доме Корнилия и сказал, «Вы знаете то слово, которое проповедовалось по всей Иудее, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса Христа из Назарета». Это записано в четвертой главе Евангелия от Луки. Иисус начал проповедовать это, и там записано, как Он проповедовал это в Назарете. «Ду Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать». Слава Богу! Он помазал меня проповедовать. И дальше Иисус перечисляет, что именно Он помазан проповедовать. «Слепым прозрение, пленным освобождение, лето Господне благоприятное, что являлось сверхъестественным аннулированием долгов». И Он проповедовал. И послушайте сейчас очень-очень внимательно. Нигде в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна вы не найдете, чтобы синагога в Капернауме была когда-либо настроена враждебно по отношению к нему. Это был тот город, где он жил. Иисуса выгнали из Назарета, и он из Назарета перебрался в Капернаум. И Аир был... Его раби, Иаир, был начальником той синагоги. Аминь. И когда Иаир пришел и пал к его ногам, Иисус знал его. В любом случае, я хочу сказать вам следующее в дополнение к сказанному. У меня есть буквально 30 секунд, чтобы до вас это донести. Мне нужно быстро это сделать. Когда сотник пришел к Иисусу и сказал, «Мой слуга умирает», Иисус сказал, «Я приду» и «Исцелю его». И ему сказали, «Тебе нужно это сделать, потому что этот сотник построил нам синагогу». Это было в Капернауме, и Аир был начальником этой синагоги. Слава Богу! Джереми вернется через минуту. Наше время подошло к концу. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Добро пожаловать в Библейский колледж Канната Копланда в США. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь Иисус! Отец, мы прославляем тебя сегодня за эту передачу. Мы открываем наше сердце и наш разум, чтобы получить сегодня откровение с небес. Да, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь, да. Будут люди, которые получат сегодня свое исцеление, смотря эту передачу. Будут вещи, которые поднимутся внутри вас, и вы скажете, что ж, слава Богу, я просто беру это. И это так просто, это так просто, слава Богу, принимать от Иисуса. И мы благодарим тебя за это, Господь, за то, что ты делаешь себя доступным. Мы знаем одно. Мы знаем это. Иисус Христос. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы изменяемся, а он нет. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу. Мы обсуждаем основу веры. И у нас есть Марка 11, 22-25. Первый основополагающий принцип веры – «Верьте в это в своем сердце и говорите это своими устами». И мы читали Марка 11, 23 и Римлянам 10:10, 10, «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Второй основополагающий принцип веры, я скажу это еще раз, чтобы это в полной мере отложилось у вас и у тех, кто смотрит сейчас нашу передачу. Эти основополагающие принципы веры можно увидеть во всех чудесах в Библии, во всех, во всех их, они там. Второй основополагающий принцип – это поступать на основании Слова Божьего. Поступать на основании своей веры. Вы верите этому в своем сердце. Что ж, верите чему? Вы верите Слову Божьему. И мы должны здесь это упомянуть. У нас с вами нет права верить во все, во что нам хочется верить как христианам, и тем более, как служителям Евангелия. У нас нет права верить всему, чему нам хочется верить. Мы верим этому. И там оно также подтверждается устами двух или трех свидетелей. Когда я проходил подготовку для пилотирования другого типа реактивного самолета, и это был первый большой реактивный самолет с четырьмя двигателями, я проходил подготовку, чтобы пилотировать его. Когда мы приехали на первое занятие туда, где проходила подготовка на тренажере, инструктор показал нам летное руководство. Это то, что говорило об этом самолете корпорация Lockheed. Они построили этот самолет, и в то утро наш первый инструктор, он показал нам затем руководство по безопасности полетов и сказал, если будет какое-то расхождение, между этим и этим, то мы руководствуемся вот этим. И он говорил о летном руководстве. И я наклонился к Уину и сказал, вот бы и у проповедников было столько здравого смысла. Это то, что нам говорили в колледже. Все хорошо, но нет, нет, нет. Если это не согласуется вот с этим, и здесь Библия, это Библия. Я вспоминаю мой первый день в университете Орела Робертса. Там была книга, которая называлась «Путешествуя по посланию к римлянам». Это был мой учебник. Я шел на занятия. Я посмотрел на него и подумал, «Знаете, я никогда не читал послание к римлянам». Может, мне следует прочитать послание к римлянам? Это блестящая идея, не так ли? Может, мне следует прочитать послание к римлянам? Да, что ж, хорошо. Это нормально, верить этой книге до тех пор, пока она верит и согласуется с посланием к римлянам. Потому что вера приходит не от этой другой книги, она приходит от послания к римлянам. Аминь. Эта книга сверхъестественна. Я скажу вам следующее. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Поэтому вот эта книга, эта Библия, является таким же проявлением Бога на земле, как и Отец, Сын и Дух Святой. Именно поэтому на протяжении столетий мужчины и женщины умирали за это. Аминь. Вам тоже может предоставиться такая возможность. Оно стоит того, чтобы отдать за это жизнь. Аллилуйя. О, уже. Ну слава Богу. Спасибо тебе, Иисус. Хорошо. Давайте вернемся к женщине, которая была исцелена от кровотечения в Марка 5:25. Одна женщина,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 Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя или сделала тебя целостной. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». И я хочу указать на тот факт, что она должна была быть избавлена от нищеты. Она не была бы сделана целостной, если бы оставалась нуждающейся. Аминь. Итак. Она говорила это. Она продолжала говорить. Это греческое слово «лего». Она продолжала говорить. «Если я прикоснусь к его одежде, я буду сделана целостной». Я буду, я буду, я буду сделана целостной. Но это лишь первая часть. Это лишь основополагающий принцип веры номер один. Она пока еще не достигла конечной точки. Нет, согласно посланию Иакова. Потому что брат Иаков сказал, если вы не являетесь исполнителем Слова Божьего, то вы подобны человеку, который посмотрел на себя в зеркале и отошел. Другими словами, он говорит о том, что вы смотрите в зеркало, не принимая никакого решения, вы просто смотрите в него каждый день изо дня в день. Но затем кто-то спрашивает вас о деталях вашего лица, и вы не знаете их. Вы не знаете, какой длины у вас нос, вы не знаете, какое у вас расстояние между глазами. Но если бы вы когда-нибудь решили измерить его, вы бы никогда этого не забыли. И если бы кто-то в будущем спросил у вас длину вашего носа, вы могли бы им сказать. Почему? Вы приняли решение узнать ее. Аминь. Поэтому вы обращаетесь к Слову Божьему не просто для того, чтобы читать его. Вы можете каждый год перечитывать Библию от корки до корки и говорить, «Я верю каждому ее слову», и так ничего и не получать. Я помню, много лет назад я был с моим другом, и мы встретили одного человека. Он знал его. А я нет. Это было еще до того, как я поехал в университет Орла Робертса. Я был с Чарльзом Роджерсом. И Чарльз мой очень хороший друг. Я помогал ему, когда он проводил здесь, в Форт-Ворте, собрание. Я пел на тех собраниях. И мы разговорились с тем человеком, он был из семинарии при Техасском христианском университете. Они с Чарльзом были хорошими друзьями. И они разговорились. И он упомянул что-то об одном человеке. И Чарльз спросил, «Ты хочешь мне сказать, что он преподает в семинарии? Да?» Чарльз сказал, «Он же атеист». И тот человек ответил, да, мы знаем. У вас в семинарии преподает атеист, тот сказал, но он знает Библию. Он может интеллектуально знать Библию, но он не знает Бога, который это сказал. И не начинайте нервничать из-за техасского христианского университета. Это было настолько давно, что те преподаватели уже, наверное, на небе с Господом, я не знаю. Но не судите их, потому что вскоре он все равно оттуда ушел. Аминь. Поэтому, суть в следующем. Что ж, вы знаете, в чем суть. Рожденный свыше, крещенный Духом Святым, говорящий на иных языках, верящий в исцеление проповедник, может читать Библию изо дня в день, изо дня в день, и мало чего из нее получать, за исключением чего-то, о чем он мог бы проповедовать. И если вы читаете ее для того, чтобы найти что-то для своей проповеди, и это то, где находится ваша вера, то вы найдете что-то для своей проповеди. Я сам так делал. Все, что я читал, я просто читал и исследовал, потому что я видел что-то, «Слава Богу! Я находил в этом веру, и я видел действия веры. О, да, я буду проповедовать об этом. Я буду проповедовать об этом». И у меня в спине разорвался диск. И я просто упал в душе утром в воскресенье после нашей конференции в 2004 году. И после этого он... Я обратился к господу в отношении этого как дьяволу вообще удалось ко мне подобраться что ж, господь ответил ты исследуешь и изучаешь слово божье но ты не веришь о своем собственном здоровье и еще одно я сказал тебе отдыхать 52 дня в году у тебя и за пять лет не наберется 52 дня отдыха. Ты сам в этом виноват. Этому виной не то, что я призвал тебя делать, а все то, что ты к этому добавил. Я имею в виду, что Он задал мне хорошую трепку. Но мне потребовалось много времени, чтобы избавиться от того, к чему я привык, и просто вернуться и питаться местами Писания об исцелении, и просто питаться ими, принимая решение, я верю, что получаю это. Вместо того, чтобы... О, я буду проповедовать об этом. Вы видите разницу? Хорошо. Итак. Она говорила это. Фактически, если вы хотите пронумеровать эти шаги, то, во-первых, она услышала. Она услышала. Но она не сделала это целенаправленно. Вы можете добавить это, если хотите сделать пять шагов вместо четырех. Но она говорила, она продолжала говорить. «Если я прикоснусь к его одежде, я буду сделана целостной». Она верила в это. Она видела себя с этим. Именно здесь терпится поражение во многих сражениях. И позвольте мне вам это проиллюстрировать. Вы знаете, дьявола не хуже меня. Вы знаете, что он не мог позволить ей это делать, ничего ей при этом не говоря. Он угрожал и запугивал ее на каждом шагу. Вы прекрасно знаете что она сидела там и думала, «Если я прикоснусь к краю его одежды, я буду сделана целостной, но я не могу туда пойти, у меня кровотечение, я не могу выйти на улицу, боже мой, по левитскому закону я не имею права находиться с кровотечением на улице, я не могу туда пойти, вы меня понимаете, я не могу это сделать». 12 лет она смотрела на себя таким образом, вы не измените это за несколько минут, если только вы не очень упорны в том, что вы говорите, о чем вы думаете и во что вы верите. И тогда это изменит этот внутренний образ. Аминь. Вчера вечером и сегодня утром я слушал свидетельство брата Хейгена, и он рассказывал, я лежал там, на той кровати, парализованный ниже пояса. И я видел это. Я лежал на той кровати уже 16 месяцев. Первые 12 месяцев я видел себя мертвым. Я прокручивал это снова, снова и снова. Я был рад, что когда я умру, я пойду на небо, я просто продолжал это видеть, я продолжал это видеть, я просто прокручивал это снова и снова, я видел свои похороны, я слышал эти песни, видел, как меня выносят в гробу, я видел, как меня загружают в катафалк и везут на кладбище, я видел, как они опускают гроб вниз. Когда люди подходили и смотрели на гроб, я видел себя среди них и тоже смотрел на гроб, и вот там лежал я. Я жил с этим день и ночь. Все то время он жил с этим. И он сказал, на протяжении года я продолжал прокручивать это снова и снова. Что ж, задумайтесь об этом. Что если бы вы сидели на том стуле и 12 месяцев смотрели на эту кафедру? Вы парализованы, вы не можете двигаться день и ночь, вы сидите там и постоянно смотрите на нее там, в этой маленькой комнате. Вы можете много думать. И это просто прокручивалось в его разуме. Он снова и снова прокручивал свои похороны, снова и снова прокручивал эту ситуацию. Одно время года сменяло, другое. Он пролежал в той кровати 16 месяцев но видел он себя лежащим там лишь 12 месяцев и он начал видеть это он начал видеть это он сказал что вдруг в притчах 420 он увидел слова моим внимай и крича моим преклони ухо твое да не отходит они от глаз твоих и он сказал я просто хранил это слово перед собой, хранил это слово перед собой, хранил это слово перед собой. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам. И тогда он сказал, я наконец осознал, я знаю, что я должен делать. Что я буду делать, когда встану с этой кровати? Я не могу делать ничего другого, я буду проповедовать. И он сказал, я начал составлять проповеди. Ни одна из них не годилась для того, чтобы ее проповедовать, но я составлял их. Я писал проповеди, вместо того, чтобы мысленно представлять себе свои похороны. Вы видите разницу? Та женщина видела себя с этим. Это должно было произойти. Аминь. Она видела себя с этим, и она говорила это, она верила, она видела это. Я выйду из этой комнаты. Я должна пойти туда, где будет Иисус. Я должна прикоснуться к Его одежде. И я сделаю это. Слава Богу, я сделаю это. Я сделаю это. Она боялась это делать, но она говорила, мне все равно, что я боюсь это делать, я сделаю это. Мне все равно, что у меня сейчас кровотечение. Мне все равно, чего мне это будет стоить. Слава Богу, я сделаю это. Аллилуйя. И она вышла из той комнаты. Она намеревалась незаметно пробраться туда, прикоснуться к одежде Иисуса, получить свое исцеление и быстренько вернуться обратно. Могу я чем-то с вами поделиться? Она женщина. Она была одна кожа до кости. Она не думала, что она хорошо выглядит. Она пряталась уже долгое время. Она не хотела никого видеть. Она хотела немного поправиться, прежде чем с кем-либо пересекаться. Ей нужно было привести в порядок свои волосы, но это не было чем-то первоочередным. Она могла переживать о своей прическе и умереть от кровотечения. Но она сделала это. Итак, она верила в это в своем сердце. Она говорила это своими устами. Она пришла и прикоснулась к одежде Иисуса соответствующие действия вы можете это видеть хорошо и что дальше затем она рассказала об этом она засвидетельствовала об этом аминь и это заняло не несколько минут именно поэтому мы знаем что она страдала от этого 12 лет именно поэтому мы знаем что она через многое прошла обращаясь ко многим врачам, но ей не стало лучше, а только хуже. Поэтому, очевидно, ушло какое-то время на то, чтобы она все это подробно рассказала. У Аира в это время была возможность сдаться. Вера была сильнее этого. Он просто стоял там, не сказав ни слова. Он мог бы подумать, я знаю эту женщину, я знаю ее, она может говорить до бесконечности. Нет, нет. И это что-то значило, когда Иисус... Сказал, «Дочь! Дочь!» Иаир прекрасно знал, что она не была дочерью Иисуса. Он знал, что она была дочерью Авраама. И его дочь тоже дочь Авраама. Слава Богу! Она получит, моя девочка получит свое исцеление. Аллилуйя! О, слава Богу! Аллилуйя! Она рассказала об этом. Первым делом она засвидетельствовала об этом, и это то, что вам нужно делать, слава Богу. Вам нужно свидетельствовать, называть несуществующее как существующее и стоять на этом, стоять на этом слове, слава Богу. И когда кто-то говорит, а почему вы так думаете? Я так не думаю, я знаю это. Я знаю, что Марка 11, 22, 23, 24 и 25 истина. Я знаю, что 1 Петра 2, 24 истина. Это не обетование, это факт. И я стою на этом, слава Богу, я верю в это в своем сердце, поэтому я говорю это своими устами. Я верю Галатам 3.13, «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через него распространилось на нас». Слава Богу! Я узнал, слава Богу! Я узнал, что проблемы в пояснице и спинальный стенос. Я узнал, что всякая деменция является частью проклятия, а я я искуплен от проклятия закона. Поэтому я искуплен от проблем в пояснице. И, слава Богу, у меня их нет. У меня нет проблем в пояснице. Слава Богу, у меня есть 1 Петра 2:24. И наше время подошло к концу. До новой встречи. Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. И я хочу прочитать вам шестой стих шестой главы послания Галатам. Там говорится «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Мы с вами были наставляемы Словом Божьим. Я вырос, смотря эти передачи, и я знаю, что многие из вас являются нашими верными телезрителями, верными партнерами, и через служение миссии Каната Копланда и эти передачи вы были наставлены Словом Божьим. Это учение повлияло на вас, и я вам кое-что скажу. Это не конец этого цикла, а только начало. Когда на вас повлияло, и когда вас коснулось Слово Божье, вашим ответом должно быть, Господь, как я могу помочь, чтобы то же самое, что произошло во мне, произошло и в жизни кого-то другого. Это сила партнерства. Когда вы получаете, и вы слышите, и вы наставляемы Словом Божьим, отвечайте на это. Просто спросите, отец, что бы ты хотел, чтобы я сделал, чтобы присоединиться к Энту и Глории Копленд и помочь им проповедовать Иисуса, помочь им проповедовать это бескомпромиссное слово Вера по всему миру, от одного края и до другого. Если Господь говорит, что у вас есть в этом ваша часть, тогда присоединяйтесь. Потому что ваше партнерство будет производить в жизни других то, что это слово произвело в вашей жизни. Каждый раз, когда вы сеете, вы участвуете в трансляции этих передач. Каждый раз, когда вы сеете, вы участвуете в том, что эти учения звучат в интернете, на телевидении. Вы являетесь частью наших конференций. Вы участвуете в том, что посылаете миссионеров. Вы участвуете в служениях по всему миру. Вы делаете это. Это сила партнерства. И я хочу сказать всем вам, партнерам этого служения, насколько сколько мы благодарим за вас Бога. Мы провозглашаем благословение Господне над вашей жизнью. И мы говорим: переживайте умножение, продвигайтесь, поднимайтесь, и пусть благость Господня будет видна в вашей жизни. Если вы смотрите эту передачу, и вы еще не являетесь партнером с этим служением, то придите перед Господом и узнайте, должны ли вы как-то в нем участвовать. Если да, тогда присоединяйтесь. Мы хотим и вас видеть процветающими и преуспевающими, и мы провозглашаем благословение Господне и над вашей жизнью. Отец, мы принимаем пожертвования наших телезрителей сегодня. Мы называем их благословленными во имя Иисуса. Эй, спасибо за то, что смотрели нас сегодня. Мы так сильно любим вас. До следующей встречи. А пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус – Господь.